Так, Всем привет, друзья! Сегодня мы будем делать пиццу. Для этого я приготовила 2 килограмма просеянной муки, молоко, дрожжи люкс, мне они очень нравятся, яйцо одно, кипяченую водичку, чашку такую, соль, сахар и подсолнечное масло. Вначале мы берем, так, я делюсь своим рецептом, которым я пользуюсь всегда, везде, кругом. Добавляем воду. Затем добавляем мы дрожжи. Открываем дрожжи. Эти дрожжи, так, сколько грамм здесь у меня? 100 грамм. 100 граммовые. Я на глаз. Я не, не развешиваю ничего. Примерно уже на глаз. Я знаю, сколько чего размешивать. Берем, ну, 1 четвертую часть дрожжи нашей. Затем добавляем Соль. соль, ну почти чайная ложка, только без горки. Так, сахарок, наш сахарок, тоже чайная ложка, ай, столовая ложка, ну, я еще не проснулась. А, полтора... Полторы столовые ложки сахара и столовая ложка соли, без горки, соль. Затем мы это все должны размешать в теплой воде, теплая у нас вода чтобы дрожжи растаяли, не были комками. Это дрожжи, они не сухи похожи, я знаю. Так, мы размешали, чтобы подстаяло. Вот, в принципе, она в теплой воде быстро тает. Затем мы добавим сюда сейчас... Мама, ты макалочка. Не надо, я рукой всегда делаю. Так, яичко. Яичко. Одно яичко добавим. Вот. О, прикольно. Угу, прикольно. Как будто клуба Так, Потом давай не мешай. Пока. Потом будем говорить. Так, масло сливочное. Ну, у меня грамм 50. Еще раз размешаю рукой. А, еще молока, мы забыли, молока. Каша-маляка. Так, каша-маляка будет у нас, маляка-каша. Добавляем, ну, стакан, наверное. Маляка-маляка. Стакан. Затем добавляем мы сюда же теперь муку. Наверное, скажете, как интересно она ставит тесто. Да, я вот так ставлю. Я всегда так ставлю, чтобы оно... Пару не ставлю, потому что без опара она очень хорошо поднимается. Лишь бы было настроение для этого. Обязательно настроение должно присутствовать очень хорошее, потому что ты работаешь с хлебом. Вот. Ну все, начинаем размешивать потихонечку. Вот. Вначале ложкой смотришь, воды надо, не надо. У меня надо будет воды, я еще тепленькой воды добавлю сюда. Потому что я тесто хочу поболее поставить. Потихоньку, не спеша. Добавляем и все размешиваем. А после мы будем подготавливать а, начинку для пиццы. Короче, друзья, вот. Я мешу долго, минут 5-10 обязательно. Потому что оно такое эластичное остается. И оно... Смотрите, не прилипает к рукам, ничего абсолютно. очень К столу не прилипает, так как мы добавляли масло. Масло всегда... Я... У меня мама всегда так делала. И она как пластилино у тебя встает. Очень эластичная, очень хорошая, очень вкусная. Еще Старайтесь подольше ее помять. И потом мы ее просто положим и под пакет. Мы еще и пили молоко. Да. Добавили еще чуть-чуть молока. Ну, короче, у меня пол ушло. Вот и, а, и, наверное, 750 грамм. Нет, скорее всего, один к одному пол-литра молока пол-литра воды и вот получилось у нас такое шикарное тесто оно не прилипает к столу очень хорошее ну вот вы увидели как я ставлю наше тесто подожди вот все мы его сейчас оплавим его его сейчас положим в эту росту вот и закрываем пакет я только пакетом ставим где теплое место а у нас здесь везде холодно я ставлю рядом газовой плотой тесто готово у нас Мама, Следующее... ну поговори поговори на поговори хочешь поговорить я еще покажу тебе Амина. Не надо пока. Ладно, пускай Амина там. Разговаривай. Ты всем хотела при... говорить? Всем привет. Мама пока моет фрукты. И... И Ты хоть расскажи, еще вот пиццу-то будешь делать. Мы будем готовить. Я сейчас покажу всем будем готовить. И что Ой-ой-ой-ой. Вот. Два, два крепости Мама, как это еще Это консервы этот. Еще. Ты смотри, куда камера-то у тебя смотрит. У тебя камера ты не тут. Ты близко делаешь. Близко так показываешь. Вот, менящий. Меня свет. Шитла. Шитла. Еще. Так, еще. Крипис щитала, кресила. И вот я вот такой масса. Это не масло, это дрожа. Тоже вот такое. Да, Чтобы тесто подняло. Ага. И вот мама убила три трав. Да, Прибрать рабочее место всегда должно быть чистое. Угу. Да Если еще вообще будет красиво, мы к свиньям будем, будем как тут сидеть с этой вами. <coughs> да, Нет, мы как свиньи не будем. Ну че, мы как свиньи что Нет. Мама любит порядок? Мама, а, а вот... Чего? Я хочу кушать, но... Что там идет? А, Папа. Здравствуйте. Апетит? Мы уже, уже чисто делали. Сделали, да? Да. Мы да. еще снимаем еще. Все Динара снимает, все рассказывает. Вот папа у нас. На да. Папа, покажи всем привет. Всем привет. Я снимаю яичко, Слышечко, да? О, несутся. Это очень хорошо. На пиццу у нас пойдет, да? Ага. На пиццу еще пойдет. Пицца. Опять соберу, я покажу. Что? Вот, Салида. Теперь косил. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Прежде, чем трогать тесто, мы намочим руки обязательно. И мы будем сейчас его делить на... Смотрите, какое оно воздушный. Будем делить на маленькие колобочки. Вы знаете, что я их люблю делать. Так, разворачиваем. закрываем тесто наше. Чуток помнем в В муке. Ну иди заколочку сделай. Я еще пока не начала делать. Так, берем поболее, так как пицца будет. Поскатываем вот, наши колобочки и будем складывать в ряд. Подготавливаем к пицце. Ай, скажи, пусть долинку возьмет. Это сюда ползет. Будем тесто прикрывать, так как оно обветрится и будет нехорошим. По-любому надо его прикрывать. Угу. Ну вот. Берем несколько ложек томатной пасты. Она очень хорошая, мне она нравится. И, и цвет, и прям, наверное, хватит. Теперь мы сюда добавим чуток воды, водички. Добавляем воду на глаз. Всё на глаз. И размешиваем. Все мы вот это размешаем, и побольше, потому что густая и все размешали она стала пожиже и получше так теперь берем следующую тарелку будем туда добавлять майонез майонез так то же самое добавляем с водой разбавляем чтобы она не была такой густой как вам Лучше таки добавляйте, как вам <coughs> больше по густоте нравится, столько и делайте. Ну все, вот я ее размешала. В принципе, нам хватит, больше не надо ее разбавлять. Так, для этого мы э, обычную пиццу мы делаем сегодня из двух начинок колбасы, то есть у меня полу э, Вареная и полукопченая. Вот, я ее размешала. Будет офигенно вкусно. Так, мы с Динарой еще через терочку пропустили сыр. Здесь у меня 200 грамм. Колбасы, конечно, побольше. Палка и полпалки палки копченой колбасы. Так, и тем временем я варю а, яйца. Ну, их 5 штучек, много не буду. Затем включила газовую плиту. Пусть греется, нагревается. И все, в принципе. У нас на пицу все готово. Начинаем лепить. Ну все, друзья, я подготовила яйца. Все, томатную пасту. Огурцы не стало, лук не стало. Потому что не хотят, дети абсолютно не хотят. Хотят вот такое легкое, вкусное. И приелось, видимо. Так, берем наши, наши колобочки. Вот они Берем с того конца, потому что мы с того конца начали складывать, раскладывать, а эти пускай поднимаются, догоняют своих. Раскатываем. Будем складывать на против, на лист, потому что я их уже подготовила, смазала с маслом. Духовка включенная. И раскладываем. Будем сразу делать на листе. Аматная вот паста. паста попала. Вот такие будут у нас пиццерики маленькие. не забываем раскидывать по столу как я по всему моему рабочему столу О, задышала запахтела как вы слышите И делаем наши вкусняшки динара у меня больно хочет помочь мама давай говорит раскатывай я буду говорить мазать я говорю ладно хорошо Сейчас я вот раскатываю как раз. Сейчас дам, дам, да, да. Ты размазывай и разговаривать можешь. Давай намажу? Наш размазывай. А я пока, а, а пока намажу. Всем привет. Присядь, можешь присесть. Ой, все, не так. Ну, тут это. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Она у Тебе нравится печь? Тебе да. нравится стряпать? Да. Ну, все там прик... это прикольно, там всякие тряпаешься. Что это? Всякие, да, но там вообще круто. Ой, там а, вообще круто готовят. А маме... А маме ведь тащил, а еще ровно ну, ей не тяжело. Тяжело, тяжело. Ну, еще, еще тяжело. тяжело. тяжело? Тяжело, Ну, еще, еще, еще, еще тяжело, да. да. Да, маме надо помогать. Давай. Давай, так. сейчас мама тебе здесь добавит. Все. Мама, давай я буду висеть на масло, которое, да, да. наше... значит, давай Давай терпим. Да, Паша. Пошли четыре, давай терпим. Четыре, конечно, сейчас еще раз покаю. Опа. Мамаша, много-много-много. Много, аккуратно, не, не запачкай все, хорошо? Ага, иду, запачкай что? а вот эту пасту не люблю. А, в пиццу всегда я ее ложу, то что, Ну, она кушает все, да, мама? Конечно, что-то много, есть. Ой, прям, прям. Ничего страшного. Вот по бокам старайся обязательно замазать, а то она будет белая. А так вот она будет. Красная. Да, вот смотри. Ничего страшного, если выйдет, ничего страшного не будет. Давай так, так, я колбас... колбаску буду раскидывать пока. Давай быстренько маш, потом колбаску вот я тебе подготовлю и ты ее раскидывай, ладно? Слышишь? Ага. Как надо делать. Ну а что, вот так вот? вот а эти, вот так вот? Да. Прям сыром. Нет, сыра здесь нет, здесь колбаса не видишь. Что? А что ты купила? Колбаса это, сыр-то желтый. Вот, мама, как ты делает, угу. давай. давай, давай, давай. Вот эту теперь. Давай, не, не задерживайся. На одном месте. Быстро, шустро. Мама же быстро делает. Мама не любит, когда медленно, да? Блин. Ничего страшного, ничего страшного. Отлично. Да, ничего страшного. Она будет выходить, отопиться. Ну, то она кушает будет. Конечно. Давай. Вот смотри, как мама делает, ты также же делай, ладно? Угу. Давай, давай быстренько. Теперь раскидывай. Давай а ты точно два делаешь? Да, я два делаю, ты два делаешь. Двумя ручками, вот, правильно, помогай. Так там еще вместе. Хорошо. Так, ты, теперь только Вот так, яйца потом мы добавляем. Чуть-чуть яйца-то мы будем добавлять. Много не будем. Ага, это так не будет вкуснее. Вкусно будет, просто яйц мало. А -а -а. Вот это все. Опа. Угу. Да, динархина производство готова, да? А -а -а. <связывая> <связывая> так, яйца я, наверное, сама насыплю, да? <связывая> <связывая> да, я не ну, могу там Уберем, а то подгорит, потом запах будет Вообще не гости да. <связывая> Вот распластали мы все yeah. Красоту сделали <связывая> Теперь <связывая> мы будем размазывать майонезом <связывая> Да, вот смотри. Фу, не, не будешь размазывать? Давай, Но, я, давай я, А ты сыром посыпешь. Потом. Садись только так, не стой. сыром посыпаю. Да, сыром в конце. Вот Убери волосики. Да. Вот я тебе говорю, почему на, на кухне не надо, чтобы волосы торчали. Я вот так уберу. Я тебе говорила, надо волосы. Я вот так На кухне никогда, чтобы волосы не висели. Понимаешь? Не люблю я это. Ну, вот так сделай. Если еще раз так вырезут, побежишь резинку заплетать. Вот, поняла? Серьезно говорю? Бери сыр. Давай. Си-си-си. си Так. Так. Еще попозже. Конечно. Ой, упала. Ну, ты тарелку подтяни сюда, чтобы а -а -а. не тянуться, Конечно. Я уже вот сюда поставлю. Нет, себе вот на эту сторону так поставь. Вот и все. Удобно и все хорошо. И достаешь. Так, еще по Не посередине. По бокам тоже. По бокам тоже обязательно. Во, во, больше сюда не надо. Да, хорошо. Молодец. Ну а уже сейчас посетинки, я потом по.. Ну ладно, если так тебе так удобно, делай так. А в чем Папа уже увидел пиццу, говорит, кушать уже хочу. Духовку не успела поставить, он уже хочет пиццу кушать. Аппетит разыгрался у него. Кто сегодня будет кушать? А, эти не кушать. Они уж и сырое хотят, да? Давид Доброе утро. Я маму помогаю давить опять ему ноги вверх туда. Да, и кушать. резать, резать не хочу. Так, взяла одну пиццу. Чаем попил, да. и хорошо. О, так и тоже да. И дальше не надо резать. Не надо резать, так. А то режешь, Почему? оно падает, все. Бывает, да, надо. падает. Все, падает. все да. хорошо? Давай так, туда. Мам, я думаю, что это еще за грязное. Это колбаса. Сыр, колбаса. Сыр. колбаса. Это тоже Бусыр, сыр. Колбаса. колбаса, два сока. Тверь, тебе посидит. Все, молодец. Все, не надо больше. Все, мама, не отлично, надо. умница. Не не Давайте посмотрим, как у нас пицца, открытый пирог, пицца Мицца. Открытый пирог по-другому назовем. <связь> вот как у нас, она хорошо <связь> прожаривается, воздушная мама, такая. Дать, Тесто хорошее. Мама, что Поспевает. Вот у нас приготовлено уже. Да, маме помогает. А да, помогает. Давид, маме вот помогает. Вот мы, мы вот помогаем. Да, молодцы. Ну вот. а, вот, а вот я, мама. Так, вот последнее тесто. Раскатала. Ждем теперь. Ждем до первой звезды. Майя наезд надо Так, друзья, смотрите, вот у нас подготовилась наша первая пицца. Ну, то есть мини Пицца, открытый пирог, как хотите, так называйте. Вот они у нас такие прожаренные, вкусняшки. Сейчас мы их будем выкладывать. Дай-ка сюда. И ставим другую. Осторожно, горячее. Я вот это, я вот тут. Я вот это, я вот тут. Так, мы пока в эту тарелочку перекинем. Мама, как всегда, без ничего руками опять дергает. Да? Лопатку надо. Да, Конечно. А это моя. Вкусняшки. Ну вот, друзья, мы допекли с детьми пиццу. Покушали от души. Вот столько осталось еще. Ну, короче, на сегодня на завтра. Получилось очень вкусно. Так что, друзья, всем пока-пока. До новых встреч.